Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас и откроет ваше понимание для того, чтобы все вы имели осознание того, что Бог желает от вас. И пусть Дух Святой сделает это с вами сейчас, там, где вы находитесь, для того, чтобы вы начиная с момента, когда вы поднимаетесь, принимали эти решения, чтобы вы делали этот выбор. Вам нужно принять это решение. И пусть Дух Святой придет и направит вас, покажет вам. Он не будет заставлять, он не будет требовать. Он говорит, и говорит так, что его голос заметный в нашем понимании. И тогда человек, слышит и исполнив это, в итоге тело благодарит. Тогда я бы хотел сегодня с вами говорить об очень и очень важном вопросе, который касается нашей вечности, потому что Завтра мы опять войдем в новый день, Новый год начался. И множество людей они делают проекты, планы и какие-то цели. Я расскажу об одной притче, которую Иисус нам дает. Иисус дает нам эту притчу, чтобы мы размышляли. И это поможет вам думать до того, как вы идете в церковь или куда-то еще, в любое другое место в этом мире, и делать то, что вы планируете, реализовывать себя тогда. Посмотрите, Бог говорит в Своем слове, «Ибо вот все души Мои». Все души Мои, как душа Отца, так и душа Сына, Мои, душа согрешающая, та умрет. Тогда Бог говорит здесь очень четко, не оставляет нам какого-то второго понимание. Вы знаете, все, все то, что у нас есть, все, что мы можем, как люди думают, наше, а все мое, это на самом деле это неправильно. Все, что мы имеем, мы этим всего лишь пользуемся. Всего лишь пользуемся. те дети, которые, жена, все эти вещи. Это мне все дано, чтобы я только какое-то время этим пользовался. Даже моя жизнь и даже душа моя дана нам на время. Тогда вы думаете, все то, что ваше, не ваше на самом деле, вам дано это на время. Бог допускает, чтобы мы могли использовать это. Это как солнце. Чье оно? Солнце дано нам всему человечеству, всей природе. Бог дал нам. Он поставил его, чтобы его тепло, его сила, его жизнь к нам приходила. Что я хочу этим сказать? Вместо того, чтобы мы имели э, власть над нашей душой, например, да, у нас власть над нашей душой, и даже так эта власть имеет какое-то ограничение в нашей жизни, потому что после того, как наша душа отделяется от тела, после того, как душа человека отделяется от материального тела, тогда после этого уже мы ничего с душой не можем делать. Она уже самостоятельна. После отделения от тела. Пока в теле, тело, через дух, через разум, через интеллект, имеет власть над душой, но после того нет. Ты теряешь свою власть полностью после этого разделения с телом. Тогда я бы хотел, чтобы вы размышляли об этом, думали о той притче, в которой Иисус именно о душе говорил. Один богатый человек сказал так, «Душа иного добра много у тебя, на многие годы, тогда покойся, ешь и веселись, но этот человек, он решил так, что негде хранить ему вот его мысль, вот его планы. Куда мне собрать, куда мне скрыть все? А, сломаю житницы и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мою. Вот то, что люди планируют. А, я в этом году, в следующем начну учиться, я в следующем году повышу мои какие-то профессиональные возможности, начну работать, достигну. Я начну Новый год с новыми силами, я создам семью, я что-то достигну. это то, мы видим. Весь мир сейчас в эти моменты, когда прям остается немного времени когда начался Новый год, планирует проекты такие для своей души. Но здесь он сказал своей душе, когда он запланировал собрать все, что у него есть, и в эти новые жительницы спрятать. Вот что он планировал, скажу душе моей, душа, «Много добра лежит у тебя на многие годы». Это так, много скрыто, много приготовлено на многие годы, не до конца, может быть, жизни, не до конца вечности. И вот он думал так, покойся, отдыхай, ешь, нам нравится отдыхать, есть». Пей, людям нравится пить, и веселись, развлекайся. Это то, что людям нравится. Отдыхать, есть, пить и развлекаться. Когда этот человек из этой притчи, он планировал все это для своей души. Он сам себе своей душе это говорил. Интересно. Своей душе он сказал, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись, наслаждайся жизнью». Но Бог сказал ему, «Безумный, безумным Бог назвал его, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». И кому достанется то, что ты заготовил, все, что ты запланировал, все, о чем ты мечтаешь, кому это достанется, если ты потеряешь свою душу этой ночью? Вы видите, мы должны быть очень осторожными с нашей душой. Мы должны фокусировать все внимание к нашей душе, потому что когда Бог говорит, что все души Его, это не значит, что все души будут спасены, что они будут с Богом, нет. Он говорит открыто, душа согрешающая умрет, и это не просто такой глубокий сон, знаете, нет, это не просто отдыхать вечность. Душа не умирает в том смысле, каком ты думаешь, спать и отдыхать. Ни в коем случае так не бывает. Когда Бог говорит умрет, это означает, что она будет наказана за грех. Она будет в том же месте, где будет сатана, лжепророк, зверь, смерть и также ад и все те люди, все те души, чьи имена не были записаны в книге жизни. Именно так. Поэтому Бог назвал этого человека безумным. Безумный почему? Ты думаешь, как себя удовлетворять? А что будет, когда душа отделится этой ночью? Что дальше? Все эти проекты. То же самое касается и Божьего Царства. Я могу сказать: мы говорили недавно: Иисус Он призывал, Говоря, покайте себя, приблизилось к вам. Царство Божие, покайтесь, потому что только покаяние дает шанс, чтобы человек мог войти в Божие Царство, или получил спасение своей души в течение всей вечности, или он жил вечность с Богом жил вечность со Всевышним Богом, а чтобы Господь был его хозяином. Но если это не произойдет, если человек, умерев, без покаяния до смерти, тогда эта душа, она будет брошена прямиком в ад. Нет какого-то другого, там, перевода или интерпретации библейской. Или ваша душа идет на небеса, прямо на небеса, после того, как от тела отделиться, Или в ад, зависит исключительно от того, что мы с ней делали здесь, на земле. Потому что у нас есть власть над нашей душой. И обычно душа на бунте. Но в разуме, в духе мы имеем Божью мудрость, и мы послушны Богу, и тогда душа тоже подчиняется. Не хочет, если она подчиняется, она будет это делать, потому что кто управляет, это голова. Если она, голова, послушна тогда будет страдать тогда голова и душа будут страдать в течение всей вечности, если не подчиниться Богу. Дорогие друзья, мы здесь не пытаемся какие-то идеи или какую-то философию, какую-то религию развивать. Ни в коем случае. Не хочу об этом. Мы пытаемся передавать Слово Божие. Слово Божие это говорит... Слово Божие это показывает нам. Это не моя идея. Вы можете открыть Изыкиль, 18 стих, где Бог говорит, все души мои. Душа Отца, также и душа Сына Мои. Душа согрешающая, умрет. Уже совет, уже провозглашено, уже будет этот суд. Душа согрешающая умрет. Этот человек из этой притчи, который говорил, о, душа, покойся, ешь, пей, отдыхай, делай все, что ты хочешь, развлекайся, веселись, все со всеми, будь свободен. Хорошо. Но знай, в день, когда душа твоя отделится от твоего тела, другими словами, в день, когда ты умрешь, твоя душа, она уже ничего не сможет сделать. Она подчинится закону, закону Богу, который обещает благословение для тех, кто послушен, и проклятие для непослушных. Это закон. И нет чего-то там посередине. А, я сам по себе. Или одно, или другое. Иисус сказал, да-да, нет-нет, все остальное от дьявола. Что ты будешь делать со своей душой? Тогда у нас есть возможность подумать об этом, когда мы на служение приходим, что вы желаете? Год начался. Вы хотите в этот Новый год войти в новое царство, в царство Божие? Тогда готовьтесь к этому, готовьтесь. Потому что мы встречаем Новый Год особым образом. Мы передаем этот Дух тем людям, которые желают отдать свою душу в Божие Царства, хотят войти в это Царство. Ты не знаешь, что сделать со своей душой, мы поможем тебе, мы научим, будем говорить для того, чтобы вы могли понимать. И в любой церкви, как в храме Соломона или в другом месте, где вы хотите научиться, у людей будет эта возможность у алтаря быть и отдавать свои жизни Господу Иисусу Христу для того, чтобы этот год новый был годом, который вы проведете в Божьем Царстве. И мы приглашаем вас добро пожаловать, вы наш гость. Пусть Бог вас обильно благословит. Всего доброго, друзья.